Мамы, папы, а также их родители, возможно, бабушки, дедушки, и тех, кто планирует стать мамой-папой, оставайтесь вместе с нами. У меня сегодня в гостях Алина Волощук. Всем привет. Алина, здравствуй. Алина наш менеджер одного из офисов агентства Турбанжур, но не только. Она стала год чуть-чуть больше назад да. мамой, вот потому сейчас в декрете, и с нами поделится своими секретами, как же она уже попутешествовала со своей малышкой. Да. Ну, я лично со своей тоже путешествую с половиной месяцев, потому для меня эта тема очень, скажем, актуальна, интересна, и всегда рада ее обсудить, ну и поделиться какими-то секретиками своим опытом. Как, скажем, решили все-таки с мужем ехать? Почему именно с такого возраста? Во сколько вы, кстати, поехали? Мы полетели, раз? нам было девять месяцев. Uh -huh. То есть это был наш первый полет. В принципе, у меня был в планах перелет еще раньше. Uh -huh. вот. Но так как мы не хотели менять климат, потому uh -huh. что ну, мы посчитали, что малышка еще маленькая, маленькая. мы uh -huh. думали лететь в ноябрь-октябрь, но тогда еще было там 3-4 месяца. То есть uh -huh. мы посчитали, что это рановато, и менять климат не хотят uh -huh. потому что в Украине прохладно уже, да, то есть, а если в теплые страны, то, естественно, там уже жарче. Uh -huh. Поэтому мы, мы решили, что мы полетим уже, когда в Украине тепло, то есть это будет комфортно для ребенка. Вот. И решили июнь, почему? потому что еще не так жарко, но море uh -huh. уже теплое. Uh -huh. Но, кстати, вот начало июня, я могу сказать, что это уже достаточно-таки жарко. Таки жарко. Uh -huh. То есть мы, мы вылетали 4 июня. Мы прилетали... Кстати, вылетали в Турцию. Мы летали в Турцию, uh -huh. да. Вот. Uh -huh. Мы летали в Турцию, в Белеке мы были. Вот. А 4 июня мы прилетаем, я могу сказать, что вода была uh -huh. где-то порядка 24. 4 градуса. Ну, то, есть... то есть это было очень комфортно, не было такого привыкания к воде, не было. Вот. Температура воздуха, понятно, это больше 30 градусов, однозначно. Mm -hmm. вот. Поэтому я считаю, что это оптимальное, ну, наверное, пора такая, ну, оптимальное время, чтобы полететь с ребенком. В принципе, цены еще не самые высокие, mm -hmm. то есть можно найти такое выгодное предложение, можно сказать. И ну, по всему соотношению ценного качества, mm -hmm. я считаю, это ну, оптимальное время. Как ну, перелет? Это знаешь, это такое, мне кажется, как, что, ну, то есть, да, закладывает ушки, не закладывают, как себе ребенок вообще. Э, ну, я считаю, что, наверное, самое важное это настрой мамы, настрой родителей То есть я была настроена позитивно я, я Будем как? спать, да? да? я считаю, что как? Мы едем отдыхать То есть это что? Это, ну, это отдых, это положительные эмоции, это позитив в любом случае Поэтому ну, у меня не было каких-то страхов там. ну, То есть я летела отдыхать, все, мы летим все вместе, мы отдыхаем положительные эмоции Перелет Конечно, я подготовилась, то есть... Как готовилась? Я, расскажу. в первую очередь, я еще кормила ребенка. Uh -huh. вот, поэтому в перелете я ей дала крути, естественно, она нормально себя вела. Uh -huh. вот. Знаешь, нос, на, иногда так шутят. Говорят, у меня э, как питание с собой. <laughs> да, <laughs> вот, у меня было питание <laughs> с собой. А, помимо этого, конечно, она мне уже кушала и сыну еду, поэтому я взяла баночки, водичку, там соски, то есть все это можно принести с собой в самолет. У меня была отдельная сумка со всеми принадлежностями. Ну вот, кстати, официально... То, то есть до 100 миллилитров, то есть но ну, если ты едешь с маленьким ребенком, да, то есть получается э, у меня пропускают. было там больше. У меня была бутылочка 1 где-то 200 миллилитров водички, а вот плюс э, баночки с едой это тоже где-то до 200 грамм, поэтому ну, ну то есть с малышами вообще... то есть да, ну вот э, э, кстати у меня на практике было такое, что все-таки спрашивали, то есть а что здесь уже было немножко постарше э, и не удивляйтесь, если вдруг ну как бы спро... попросят маму да. например, надпить потому что это безопасность, ну Конечно. как бы всех пассажиров, да, чтобы понимали, это, что это действительно для, ну, скажем, для ребенка. Да, конечно. Но это тоже, я думаю, что еще как, ну, как человеческий фактор. Кто-то решил проверить, кто-то, ну, посмотрел там, да, ну, детское питание mm -hmm. и все. То есть, ну, тут тоже можно, в принципе, э, как сказать, кто-то проверит, кто-то не проверит. Mm -hmm. тут, в зависимости уже от таможенной службы, я думаю, это тоже влияет. Вот. То есть период, что, ну, мы зашли в самолет, да, а, наверное, мы начнем с того, как мы проходили паспортный контроль mm -hmm. и все. Так как мы с ребенком маленьким, то не могу сказать, что нас пропустили Мы проходили в общей очереди, но ä, Из плюсов, наверное, нам дали первые ряды То есть не первый, второй, а третий ряд <rik> Ну первый, кстати, нельзя с детками э -э Самый первый Ну не знаю, кто-то сидел там, то есть они доплатили, и там ну, на руках был семимесячный ребенок. Я да, но да. насколько я знаю, я это первая считается же аварийной да, получается. Да. Аварийные вот ряды и первая, да, ну да. как бы, как показывает да. практика, ну, Возможно, они уже в конце регистрировались, можно или же просто, например, зарегистрировали взрослые, а ребенка просто потом пересадили. Угу. То есть, ну я Возможно. не знаю, что на самом деле было, но ну, то есть у нас был третий ряд, вот, и, ну, нам было комфортно, угу. то есть все отлично, то что мы первые заходили, первое. выходили ходили а вот. В самом самолете, на взлете, на посадке. Вот. На взлете, на посадке. Э, то есть, что мы сели, пристегнулись, вот мы взлетали, я, ну, понятно, что дала ребенку грудь, все, она себе уснула. Угу. И весь вперед мы спали. Это было самое идеальное. Красота. Наверное. красота. Мечта, да, наверное, всех мам. Да. То есть, ну, как бы детки вообще празднуем все воспринимают. Кто-то плакал, то есть, ну... Ну Не то, знаю. что здесь важно, именно в сам взлет и именно в посадку, когда да. вода да, как бы давление, чтобы ребенок глотал. То есть, конечно, да. же, такому маленькому, конечно. ну то есть это понятно или смесь, то есть или молочко, то есть кто очень Смесь молочко, соска, водичка. Да. То есть для более старших, есть. кстати, тоже можно использовать еще леденцы, леденцы можно. да. Конечно. Но здесь ребенок такой, понимает. да. Но такой именно важный момент, потому что я раньше, знаешь, начинает самолет только уже гудит, и я такая уже все приготовила, я а тоже... это рановато, рановато начинаем ехать я, так мужу так ты это держи так соска бутылка все, но, все, но да. нельзя. То есть, да, уже непосредственно прям сам потому что действительно самолет может еще долго ну как бы добираться Не, до киев да это вообще самолет да и уже на самой взлетной полосе потому что действительно ребенок уже попил там или поел то есть съел конфету и сидим ждем да как бы можно опоздать и точно также на взлете ну и кстати ну это уже для может старше деток еще тоже можно сосуда сужать да, да, получается Ну, капельки. мы вот тоже, я с собой собрала мини-аптечку, которую можно, то есть это у нас были там препараты для, как сказать, более утоляющие для зубок, да, uh -huh. ну, зубки у нас uh -huh. Да, конечно, поэтому плюс еще с собой мы взяли капли, для, ну, ушные капли, потому что тоже всякое может uh -huh. быть, плюс сосудосуживающий в носик. Вот, и на всякий случай там нурофен, ну, потому что более да. болеутоляющие uh -huh. и от uh -huh. температуры. Uh -huh. А что вот. касательно коля? То есть, да, вот, вот какую коляску да. можно брать с собой? Э, какую ты мы брала? готовились заранее. То есть, я купила специально коляску легкую, которую можно брать с самолет. Сейчас на самом деле очень много вариантов. Сейчас очень много уже производителей, которые делать легкие коляски до 6 килограмм. То есть, изначально, раньше была одна только фирма, которая выпускала. Вот. мама, наверное, ее знает, это Йоя всем известная. Вот. Она очень легко складывается. То есть, по-моему, там килограмм пять. Мы же купили не Йоя, мы купили другого производителя. Она у нас, получается, до 6 килограмм, то есть, она складывается, она легко помещается в Ну, и вот уже можно ее отдавать, что удобно перед самим трапом самолета? Нет. Она у нас идет на багажный А, даже так? Ничего себе. Да. Это идеальное решение, вот я искала такую коляску и сейчас их уже очень много. А, а чем, скажем, это лучше, чем тем, что? Чем лучше? А, тем, что... Не бросают а, Ну, это первое, то, что коляска остается в целости и сохранности, и ты конкретно знаешь, что ты ее туда положил, ты ее сам забрал. Второе, это если ребенок уснул, я ее сразу в салоне самолета достаю, раскладываю, кладу ее аккуратненько, закрываю, и мы уезжаем. Ну, это идеально. ну кстати, да, потому что коляски не всегда выдают назад на трапе, возле трапа, это нужно получается. Ждать. А, могут уже... да, да. Вот, а мы сладенько спали, да, поэтому да. я просто переложила, и мы уехали. И это было идеально. Мы ждали э, чемодана, ну, то есть паспортный, таможенный чемодан, и она спит. Просто, просто, шикарно. шикарно. Ну, вот ты стоишь, ребеночка вот так mm -hmm. вот катаешь, и на себе спит, и ты стоишь, думаешь, боже, как круто! как круто. Ну, дорогие мамочки, папочки, кому эта тема интересна, возможно, вы собираетесь в путешествие, у вас остались какие-то вопросы. Пишите, пожалуйста, вопросы ваши под видео. Или наоборот, вы такая уже, скажем, опытная путешественница или путешественник с ребенком, делитесь вашими какими-то секретиками. но ну, а мы прервемся буквально на одну минутку, и дальше поговорим об отеле, в котором отдыхала Алина со своей семьей.